Какие взаимоотношения славянских mm -hmm. вот этих традиций да, и того Грегора, который сейчас существует, и как лучше вот взаимодействовать, что ли? Потому что mm -hmm. я-то свою якость для себя решила, но есть еще люди, которые приходят, и mm -hmm. хотелось бы, чтобы это им действительно тоже помогало, но не мешало. Mm -hmm. По словам, это помогало, но не мешало, это ваша деятельность? Э, да, да, и то, зачем они приходят. Mm -hmm. Так, ну в общем да, такой сложный достаточно вопрос, надо с самого начала разбираться, как это сделать. Да, у нас сейчас доминирует на нашей территории, на территории России и со всеми завоеванными в боях и в трудах территориями доминирует христианство. В мире существует четыре мировые религии основания. Это христианство, иудаизм, буддизм и мусульманство, из которых три. Иудаизм христианство и мусульманство происходит из одного корня, из иудаизма как такового, потому что христианство и мусульманство это все дочки иудейской религии, со всеми основными эрканонами, со всеми основными константами, которые там есть. Как действует религия, живя на территории. Когда-то у нас действительно здесь было большинство славянских богов и славянские боги наши, они строили себя на следующей трехчастотной системе. Были главные боги, род, единый бог, были боги первого поколения, да, их дети, это Лада, Макаш, Сварог да, и так далее. Духи стихии, тот же Симаргу. И третий слой, это местные духи, которые непосредственно на территориях работают. Жрецы в основном общались с духами главенствующего пантеона. А люди напрямую общались со своими местными, да, там, бог далеко, царь высоко, со своими были. Этих местных божеств осталось бы достаточно большое количество, и они существуют сейчас. Вот то, что славянские боги никуда не ушли, вот то, никуда не девались, вот тут бы я, конечно, поспорила с такой формулировкой, потому что боги-то, может, никуда не девались, но культов их сейчас не существует. А любой бог проявляет себя здесь, в этом мире достаточно многоуровнево и достаточно мощно только в том случае, если у него есть хороший наработанный культ. Что сделало христианство первым делом? Да? Она не просто обращала язычников в истинную веру, она начала сразу строить храмы. Храм это резонатор, который покрывает большое количество территорий. Соответственно, есть определенная сетка, на каком пространстве должны в обязательном порядке эти храмы стоять. И чем большая плотность этих храмов будет, тем больше информационной сеткой, это как ретрансляторы, как бышки ретрансляторы. Тем больше информационной сеткой оно это дело покроет. Когда они покрывают достаточно плотным слоем, никаким другим каналом пробиться уже невозможно, если у них не стоит свои собственные предметы пульта, здесь не находятся. Почему, когда зашло христианство на эту землю, оно первым делом начало уничтожать капище? А то, что невозможно было уничтожить, оно сверху поставило свое. Славянские боги, они существуют, безусловно, но отсутствие разветвленной системы капищ, разветвленной системы ритуальных точек, да, которые бы работали бы постоянно, не делают их присутствие здесь, в этом мире, как и любых языческих богов, они не делают их присутствие здесь постоянно, то есть на полных правах. Они единственное, как могут проявлять себя, это через сознание конкретного человека, который конкретно налаживает с ними канал. Конкретно. Соответственно, нужны некие артефакты, атрибуты божественные, да, чтобы этот канал был более или менее у человека постоянным. Как крестик у христиан, так, соответственно, у славян свои собственные знаки, обереги, символы, те же куклы, которые настраивают человека на этот пантеон. Но этот пантеон лишь только информационная структура, она не может покрыть большое пространство. Она работает пантеон сознания, пантеон сознания, пантеон сознания, как, собственно говоря, он был когда-то запрограммирован. Христианство, в отличие от языческой системы, она, эта программа более устойчива, потому что она не разбрасывает себя на отдельные сознания, она работает на культовые точки. Канал входит в культовые точки, покрывает собой пространство, а кто в этот колпак попал, тот уже и попал. На того это все дело и воздействует. Соответственно, христианство как доминирующая религия никого на свою территорию впускать не желает, сами понимаете, вам бы понравилось, вам бы тоже не понравилось. У древних языческих богов сила, к величайшему сожалению, уже иссякла к этому моменту, к сегодняшнему дню, потому что культ надо подпитывать надо подпитывать постоянно. Должно быть постоянное благословение, должны быть специально обученные жрецы, которые держат этот канал. Это же не провод материальный, да? это виртуальный канал, но тем не менее он все равно работает. Даже материальный провод периодически надо менять. Что же говорить о канале, который подвержен воздействию таких же информационных структур. И у нас сейчас, к сожалению, вот этот вот культ жилищности, культ языческих богов, он у нас утерян. То, что сейчас пытаются некоторые ребята сделает, так это им шляпу надо снять, потому что они жизнь свою кладут. Чтобы наработать хороший канал, например, с Богом Виллисом, надо поставить там огромнейшее количество алтарей, на этих алтарях регулярно проводить богослужение, то есть держать эти каналы, а это только этим и заниматься, это больше ничем не заниматься. И те, кто сейчас пытаются восстановить эту традицию, они восстанавливают ее не только информационно, но и реальными действиями, реальными деяниями, в том числе и Оля, которая свою лепту тоже вкладывает, изготавливая маленьких обережных кукол. Что делают куклы? Они обладая определенной архетипической символикой сонастраивают себя, куклу. и Непосредственно этот пункт образуется, пусть ниточка, пусть маленький канал, но он образуется более или менее постоянно. Дальше человек, владелец этого артефакта, начинает накачивать туда свою собственную энергию, делая этот канал устойчивым, потому что христианство в любой праздник оно сделает вот так вот и канал прервется. А уж чего-чего, у христианства праздников, ну каждый день, по-моему, мы за что-нибудь допьем. Да, особо, конечно, считаются выдающимися праздниками Рождество и Пасха. Ну и еще там в сентябре этот самый Богородица успеет. Ну, Возможно. Ну, в общем, короче говоря, в эти праздники там происходит очень плотное протестное пространство. А все остальные так вот, фрагментаторы. Вот. Поэтому, конечно, языческим каналам удержаться очень сложно. капищ нет. Да? Есть только маленькие артефакты, которые более или менее как-то работают только на одного человека, потому что было бы капище, оно бы работало на территории. Соответственно, духи, которые когда-то жили на местах и были привязаны к этим богам, с приходом христианства, христианство сделало всем образование, то есть духов она от своего первоисточника она закрыла. И духи стали, что называется, как это вот, ну представьте себе, что вы взрослые цивилизованные люди, да? вот у вас айфоны, телефоны, да? мы все полетели куда-нибудь на самолете. И этот самолет совершает там, аварийную посадку на каком-нибудь необитаемом острове. Да? И мы, все, сос не работает, да? самолет поломался, мы никто никуда с этого острова больше никогда остров не обитает, подчеркиваю. То есть нас никто никогда не найдет через три года. Мы начинаем вести первобытный общинный образ жизни, а через сто лет наши дети они уже не будут знать, что такое айфон, что такое телефон, есть мы это будут знать весьма отдаленно, то есть дегенерирует пространство, дегенерирует без связи с информационной подпиткой, с информационным слоем. Вот с местными духами произошло то же самое. Когда-то очень мощные так, полубоги да, превратились в домовых лешев, кикимор там, и прочих-прочих вот этих вот существ которые очень мало что могут, они могут только на своей территории. Но потеряв контакт со своей первичной силой, они потеряли информационную подпитку, они потеряли информационную связь с ним, соответственно, дегенерировали относительно богов. Вот. В результате вот это вот обрезание сделало, люди по привычке еще каким-то образом некоторое количество времени, 300-400 еще пообщались со своими духами, поняли, что с каждым днем они могут все меньше, меньше и меньше, а человек существо, злобненькая, подленькая и думающая только о себе, они, естественно, побежали туда, где лучше, где защиты больше, где это удобно. Вот. Поэтому ситуация, которая сформировалась сегодня, она к величайшему, к сожалению, для язычества очень и очень неблагоприятна. Это, но есть здесь один момент, Все было бы печально, если бы не одно но, ничего не длится вечно. И для всех богов и для всех религий всегда когда-нибудь произойдет определенное время че, то есть закончится и христианство проект под названием христианство, закончится и проект под названием мусульманство. Любой проект религиозный будет закончен и будет, скажем так, сделан на И будут сравнены результаты, чего добилось язычество, чего добилось христианство, и не пора ли нам как-то взяться за велюрама нашего Шекспира, в смысле собрать все воедино. И это будет неизбежно. Будет единая религия, которая возведет в себя и культы языческих, и культы христианства, и мусульманства. Это будет неизбежно. Все к этому ведет, и все к этому подводится. Не сейчас, конечно, лет через 300-400 все это произойдет. Безусловно, это дело не быстрое, и куча крови прольется, и куча войн на формирование новой системы, нужна энергия. Но тем не менее, все равно это произойдет. Сейчас то, что Делаем мы, это восстанавливаем связи со старыми силами, потому что информационный потенциал у них огромный, значительно выше, чем у христианства. Тем культом 40-50 тысяч лет, а христианство всего два. Понятно, что за это время они сформировали такое количество информации, которое хватит всем. Другое дело, как ее сюда притянуть, как и как устроить канал. Каждый в меру своих возможностей старается. Оля обережных кукол делает, я книжки пишу. Вы, в свою очередь, тоже найдете свою форму, протянуть языческий канал, если кому-то это будет нужно, да, протянуть языческий канал сюда. Другое дело, что он пока, он работает только в вашем сознании, он будет работать на сферу ваших интересов. Но, тем не менее, эта информация, нет-нет, из-под воды будет внедряться в общую прослойку. Это называется метод инъекции. Магии он не просто разрешен, он... Поощряется и наоборот даже контролируется, чтобы не мешали старым богам делать здесь периодические инъекции. У богов есть время, четыре праздника равноденствия солнцесостояния и четыре промежуточных праздника. Первое мая, 1 августа, 1 ноября и 1 февраля, когда они имеют право внедрять сюда свои пакеты информации. И ни один эгрегор, ни одна, ни одна, ни одна христианская структура не имеет права им помешать. В этот момент они говорят, что мы здесь как бы. Закон знаем. Но спустя сутки они начинают массовые зачистки. Поэтому с язычеством все очень-очень и очень сложно. Очень многие боги языческие, древние были поглощены христианским культом, просто поглощены, и сам пантеон оказался рваный, то есть программа не, не, не может работать сейчас в полную силу, потому что все боги связаны друг с другом с семейственностью, то есть незримыми связями внутреннего кровного родства, если один какой-то поглощается чужеродные структуры, значит, на этом месте образовывается дырка. Пока эта дырка золотается, пройдет достаточно много времени. Будет очень здорово, если вы сразу начнете это видеть не как в преломлении к человеческой жизни, потому что боги это не люди, это разумы, а все вместе своим действием они делают программу, они могут быть людьми, а могут ими и не быть, они могут обращаться в человеческом теле, а могут совершенно этого и не делать. Это разумы совсем другого масштаба, человеку не понять какого уровня. То, что человек представлял собой, себе богов в человеческом лике, это с одной стороны ему упростило их постижение, а с другой стороны и богов упростило. Например, такая известная классическая достаточно широкая история в то время, когда кельтские варвары пошли войной на Врецию, на Рим где такой кельский воин пришел в Дефу, там святилище Аполлон, известнейшее. Греция к этому моменту была уже не той Грецией ладой, которую мы знаем, это уже была такая провинция Рима, такая, причем такая захудалая, захудалая Но святилище при этом было, и еще, еще работало достаточно хорошо. И вот этот, этот, этот римский этот, кельский барбар заходит в римское святилище и начинает гомерически хохотать, то есть у него, у него истерика просто вместе с воинами случилась, да? выясняется, что он увидел богов в человеческом обличии, потому что у Кельтов это было ну, нонсенс, ну как это вообще -то? ну вот камень, да? ну понятно, что это Бог, то есть, ну, в смысле как-то проявляется, вот дуб большой стоит, ему тысячу лет, понятно, что это тоже Бог, да? а тут стоит Аполлон, весь такой здесь такой красивый. Да? Вот ему гениталии обрубил, нос обрубил, руки обрубил. Говорит, ну и где ваш бог? Нет вашего бога. То есть что же вы за глупцы в такой простой форме делаете своих богов? Они же очень уязвимы. Я вам сейчас покажу, насколько они уязвимы. Сделал из бога уродца, то есть из прекрасного классического произведения великолепного Аполлона Белидерского делается Ерунда. очень яркий такой показательный пример, почему человеческое обличие богов является, ну скажем так, немножечко ущербным. С одной стороны, человеку хорошо и приятно видеть, что он равен богу, а с другой стороны, нет. Поэтому религии, которые хорошо разработали оккультную и мистическую традицию, как, например, иудаизм и как, например, мусульманство, они категорически под страхом смертной казни запрещают изображение своих богов и своих пророков. Откуда весь этот сырбор с изображением пророка Мухаммеда? Да как угодно, если бы вообще в принципе изображение было разрешено, так они бы еще и сами рисовали. Но это запрещено магически, потому что если изобразить его в форме человека, значит приравнять его к человеку и сделать его таким же уязвимым, как человека, Значит его можно убить, изнасиловать, ограбить, сделать с ним всё, что угодно. А если с богом можно так сделать, значит с народом, которому поклоняется, можно сделать то же самое. Понимаете, весь оккультный смысл их возмущения, да? а у евреев так это вообще страшное дело. В свое время известнейшая тоже достаточно классическая история, в храм Соломона нельзя было вносить чужие изображения, это был только храм Яхва. и изображение Яхвы тоже, соответственно, быть не могло. Но был такой Бог под так названием, ну да, Бог, он потом себя богом объявил. А вообще этот римский император под названием Калигула. Гай, кесарь, сапожок. Ну, он и С детства-то был не совсем здоровый, а к возрасту бог знает во что превратился. А Иудея в то время была провинцией Рима. И он, объявив себя богом, значит, сказал в святилище внести, пожалуйста, мою эту скульптуру. Да? Мало того, что у него огромнейшее количество храмов было по всей Италии, более того, даже сделали скульптуру абсолютно восстанавливающее его тело, и ее наряжали в те же одежды, в которые коллегу наряжался по утру. Да? То есть была специальная коллегия жрецов, которая, ага, вот он там надел, и мы, значит, на него подкинули. Мы, значит, он, он, тогу на себя красную нацепил, и на бога тоже красную. Ну, до да, абсурда нашло просто. И вот, значит, вот он вот эту шараду, абсолютнейшую да, вот эту вот, вносит в храм Соломона. Что, все, там все там у него сразу же посыпались проклятия невероятные, потому что эта земля считается проклятой, и храм считается оскверненной, проклятый. Что там началось? Работники перестали выходить в поле, жрецы перестали служить богослужения, ремесленники закрывали свои лавки, Рим получает, ничего не получает, в общем, раз они не работают. Там же все сенаторы взмолились, местный царь Ирод шлет калигули. Петиции, да, я, я умоляю, я вас умоляю всех. В основном, конечно, это Клавдию, как более или менее здравую родственнику коллегу, впоследствии он стал императором. Все эти петиции шли к Клавдию, потому что он в культурах и в традициях разбирался. Большой был мастер в истории. И убеди этого придурка, потому что здесь надо что-то делать, тут, нас, тут все. Они уже умирать собрались, женщины рвут на себе волосы, а они никто не работает, они не сеют сейчас. Время сеять, они не сеют. Если они сейчас не посеют, все, они же с голоду, помрут, они же фанатики, они же придурки. Ты пойми, что если сейчас что-нибудь не сделать вот с, этой, с, этой, с этой скульптурой, из-за скульптуры весь сыр бор. И, в общем, короче говоря, как-то это дело его угомонилось, Как-то как все это дело. Но очень, очень быстро Калиб был умершлен. Также умер страшной смертью Ирод, гриппа, потому что, в общем с его молчаливого согласия все это дело производилось. То есть евреи посылали на него на них проклятие такими пачками, чтобы жить, они уже просто не могли. А еврейские проклятия оно имеет собой Очень весомую силу. о чем вишма об этих изображениях. Поэтому здесь в, каждом, в, каждом, в, каждой, в каждой ситуации восстановления религии здесь надо быть очень и очень аккуратным. Пока мы делаем это каждый как может в каждом своем диапазоне. Но если каждый будет работать в этом направлении, то в конечном итоге пульты богов здесь появятся и появятся по весьма на весьма законных основаниях. Если большое количество людей предпочтут старых богов, значит система не может сказать нет, этого не будет. Они могут настаивать, они могут пугать, они могут убивать, но ни в коем случае запретить этого процесса они не могут. Я ответила Оль на ваш вопрос? Очень развернуто. Но по поводу навредить, что, людям вот эти вещи. Могут навредить, если они будут одновременно служить двум богам. Двум богам не служат. Либо они в христианстве, либо они со старыми богами, потому что конфликт неизвестно будет. И будет конфликт конкретно в проводнике, то есть в их сознании, поскольку через сознание тянутся два канала. Они неизбежно войдут в конфликт, особенно накануне серьезных христианских праздников, поэтому за конфликтом дело не будет стоять. Либо, либо. То есть вы это правильно сделали, найдя силу в славянских богах, вы отказались служить другому Богу. И они тоже должны это понимать, что это не шутки, это не игрушки. Я им это все сказала, что нельзя одновременно принадлежать двум традициям. Да. И те, у кого работают, те христианства, знаете, вообще. Да. Совершенно верно. А те, кто тебя не услышали, так это их проблемы. Ты их предупредила? Да. Предупредила. У тебя руки абсолютно чисты. А если они глухие и тугоумные, да, то это теперь их проблема. Угу. Ты пойми, они же общаются непосредственно с личностью бога напрямую, они бога не оскорбят, они подсоединяются к информационной базе данных, богов. Да. Поэтому если, если, если они что-то и накосячат, они накосячат только в собственной жизни. По счастью, там есть стоит защита от дураков, то есть от, от подобного человеческого предательства, которое, с которым они уже столкнулись вот так в свое время. Уж чем чем, а человеческим предательством их не удивишь. Ну, людям это на самом деле очень нравится, они так счастливы вообще. Ну раз они счастливы, пусть они в конечном итоге сделают выбор, да. с кем, они, с кем они счастливы и кому, кому им служить.